раз запустилась сзади этого устройства еще присутствует э, качельки управления и громкости вот например это полностью выключить а есть Максимальный вот звук. Устройство достаточно громкое. Например, игра Enjastic. Да? Настройки я немножко уже отрегулировал, чтобы показать, что это устройство достаточно эффективно справляется. Даже с более серьезной конструкцию нам так громко не нужно, давайте убавим чтобы никого не разбудить у устройства есть много положительных вот, например управления Графика достаточно приличная. FPS-ов много. Есть еще и в ППД и так далее. На этом я хотел закончить свой обзор по поводу кнопок. Спасибо за внимание. Всего доброго.